подойти и поинтересоваться, как идут дела у рыбаков. Ну, если ловят, значит дела идут нормально. Такой вот берег, такой возле зимы. Все здесь скосили. так было очень много травы, высокая такая трава, что к каналу можно было подойти только Тропиночки. Опа. Гертелку плавок. Сейчас иду тихонечко и снимаю берег. Выкрытый канал. Здравствуйте. Можно с вами поговорить? Да. Я хотела у вас спросить, что здесь ловится, какая рыбка? Рыба. Да. Окум. ловится. Окунь, Красноперка, она, извините, я карась. вашу удочку снимаю, потому что, спасибо вам огромное, окунь, красноперка, Карась, карась, еще видно прохладно. Вы можете тут говорить, он вас не снимает, он снимает только вот, там, чуточку, она вот стала такой неразговорчивой, болела, вышла, подойти к этому, Рыбакет нет. Да, нет Добродушно да, так. Нормально. А там дамы с собаками как-то. Да, <с Lake> и... и не стать так. Как сел. Скоро карасик пойдет. Карась... Карос... Кароль... А линь. Линь. Линь. О, линь, карасик. Линь. Линь да, даже. И щука. Да. Ой. А, а вот, вот это на что тут ловится. С озера приходит. Опа, я не мешаю. Как бы не было. Было. Вот так, во, улетел далеко. Рыба разная, но мелкая. Мелкая, да. ну неважно, на уху хватает. Здесь нормальная рыба. Там. Я однажды с сыном очень давно в Риге, мы там ходили на Далгову и там в сторону Мангель. А ну сейчас уже можно сказать лепуски давно. Вот и мы там с ним рыбачили. И наловили эту рыбку. Я ее дома отварила. И вы знаете, сплошной бензин был. Да. Но это уже а, лет... Ну, там, видно, работе, вот, лет... там видно, пароходы... 30 лет пролетело. Там Молодые шоу, были. Да. да, да, да. Ну, говорят, что потом там чего-то чистили. Но уже мы уже так не хотели и ничего не ловили. Ну, я думаю, что экология здесь нормальная. И рыба тоже нормальная. Вот, рыбалка не смотрит нет про, я я Крабовский вот про, да, да, да. я вот а про вот я вот я вот я вот я я я Уральские ребята, и знаете, тоже они рассказывают, вот, как это все устроить, как это сделать. Я с удовольствием просто смотрю. Люблю послушать. Когда-то, когда все школьные годы, мне очень нравилась эта рыбалка. Опа! Мешаю я. В общем, я желаю удачи. Если вы сюда придете, я еще раз приду ну, с вами поговорить. Ничего, он, ну, вы знаете, не каждый вот располагается и что-нибудь сказать доброе. Русские. Русские. ребята. Да? Ага. Ну да, ну район у нас тоже. Да, ага. Главное, чтобы люди понимали да, друг друга. Спасибо вам огромное. Да, Что-нибудь, может, у меня записалось?